Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Всем привет сегодня с вами я, Хоу, и сегодня мы поиграем в игру, ну вы ее видите, короче, компания. Одиночная игра. Выбрать свой. Ули летит по прямой, а ваша мышка всегда не поднимет. Вы начинаете с полным боезапасом, быстро Он исцеляетесь. Установлено время воскрешения врага. Соответственно, почему количество игрока... А ты телефон! Если даже тебя слышно не было... Не буду тебя трогать. Какой летный снайпер? Не-не-не, выбор Ой, Билл! Зоя, Фрэнсис, Луис, Ник, Рошель, Хочет это Рыня, и Элис, может за Зою поймать? Я за Зою хочу. зоя студентка колледжа самая настоящая фанатка фильмов ужасов Ну, пошли на берлин воевать пока это все начинается ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите короче колокольчик и смотрите мое видео еще надо бы активчика вот с приятного просмотра приятного аппетита а мы погнали. Майфура, lost. only Ах ты, беда. Чего? планзе. это зомби, да? Надеюсь, ты правильно, я правильно. Мое нелюбимое, мне сон этот. Вот это громко было, меня шуша заложила. in darkness. You are one of the few remaining Германия погружена во тьму. Зомби. Нацистские зомби ходят по земле. Вы один из нескольких высаживших в Германии живы. По дороге в Берлин вы набрали на эту заброшенную деревню. Надеетесь найти здесь исправную машину. М Я могу А, нет. А Не, ну фугас мне нужен. Отличный противопехотный устройство, однако оба собаты очень мало. Поэтому можно роль играть. Играет правильная установка. <связать> это мне надо. И это тоже пригодится. Ого. Эйк. Кольт, Люгер, ТТ. ТТшка. Вайбоу. Вот эту возьму. Начать игру. Выбранное снаряжение. Германия, май 1945 год На хэ он Я Нечего промазал Э, женщина У тебя калаш неправильно торчит о, давай с пистолетикой их мочить Куда? Вот это взрыв, я понимаю Ой, Хедшот, гангстер Блин, управление не посмотрел Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, поскак... Есть кто? Нахуй. Давай, давай, давай. На, есть кто? Пешкин, матрешкин, у меня сто подписчиков. Куда? Я тебя обыскать хотеть Из-за спорта! Из за спорта. Запинаю тебя! Мудень! Сохранение... Проблема, проблема, проблема. Проблема. В да. Да. да! Я пойду, пойду. Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Нах-с. что. Да блин, промазал, он только ходит, Как улитка долбаная. На тебя сюрпризик. Иди сюда, прелесть ты моя. Иди, наступи! Нету! а растяжка не сработала! Ух урод! Зато на меня сработала, спасибо еще что-то есть спасибо а ты забрать не хочешь ну ладно твое дело задание выполнил я в домике патроны для дробовика Удолжайте mm -hmm. движение а это типа защитный пункт ладно тогда ну, подожди. А, ладно до следующего защитного пункта Рот закрой, Тепло не трать. Рот закрой. Теплее будет. Никто под ногами не будет. На врыво. На врыво. На врыво. получать? Ну, врыво, 24-5 метров Куда врыво? Да. Откуда вылез? А? Пойди, пойди, братан, дай я быщу, да я быщу. Тебе врыво. Ой-ой-ой, извини. Не х ⁇ с, пятки получишь. Ладно, у меня тут все достижения получаю. Куда, не вставай. У меня достижения. Не вставай. Да -мо! Ну ладно, как хотите. Да, блин. О, ну сразу. Иди в кащу по морю, никто не встает. Ой! Ты чё вылез-то? Меня пугаешь только зря. На. Быстрей! Красотища какая! Эй, блин. Есть кто дома? Есть. Я понял. Ты в натуре прям из этого вылазить. кто тебе лопату брось, лопату брось. Лопату брось, кому говорил? Трое. Там в нем дел. Не я косчу сейчас. Задача выполнена. Пожди, да я был там. Спасибо. О, взять ппш. Мне это не надо. О. О. О. у меня четыре гранаты на руках. крест А, мне дальше. А, мне череп взять надо. Переживать. А, Пережить осаду. Какую осаду? Какую осаду? Какую осаду? Лови ту гранату О. на меня Блин Блин Блин за... Мы лезем. <Слыш> <Куда -то>... Где, <Слыш> Где? <Оденься>. <Слыш> <Слыш> <Слыш> 來 Подожди. Подожди. Подожди. э Мы надрали что? Бегать нравится, уж он бегает. А, ты же взрываешься, сохранение, е, yeah, задание выполнено. вот так-то, куски мусора. э, что брось. давай с пистолетика. ладно, шучу. мне пока никакой пистолет не нужен. мы все лишь фугасы, растяжка, да так... что а, мне обратно. Идти. Ничего не знаю, настройки ультра стоят. Я не думал то, что мой комп тянет. Я думал он плохо выйдет. А, мне обойти надо. Танк. Дайте покатайся. <связать> Ч так страшно все делать-то? Я уж тут себе напридумывал. О! Фу. Фу. фу! кому говорю? Нам! Нам! У тебя и так улечет это есть? Нельзя. Это только поверхность. Ага. Все? Никто не хочет с женщиной Зои повоевать. Я тоже так думаю. Это женщина Зои такая девица. А, куда мне? А, мне куда? Давай паркур. Опа! Собранную. а 4 у падает не хромай этого хотел получай еще нету ничего О. Выходить мы не будем. будем с все тоже проходить. Ладно, ребят, э -э, с вами был Накихол. Не, не, меш... ну, не пикай, не мешай. не пикай, не мешай. А да ты, блин, пожалуйста. Короче, ребят, э -э всем пока. Пока что на этом остановимся, потом с этого и начнем. С вами был я, Накихол. Если вам интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите мне в комментариях, чтобы я быстрее продолжил это снимать. Ну еще в скором времени ждите от меня Дэнс Кул, ту песню, которую я в сообществе на своем канале писал. Ну и прохождение игр, там ремиксы, биты, остальное, фрибиты буду делать, продолжать. Я с ютуба никуда. Ютуб это -а моя жизнь. Я буду тут теперь торчать. Мне охота, чтобы люди хоть как-то меня узнали. Ну когда-нибудь это совершится, я надеюсь. Всем удачи, всем пока. С вами был Яна Кихол. Ее!